Из неба прорвись Чуть все, что так тянет тебя к земле Скопление бурь и небо лазурь Все это мешает лететь тебе Ветра порыв, к сердцу призыв Все оставляй и выше, выше Выше взлетай Выше, выше, выше взлетай Этим дням овощения, Суеты и богатства Пусть никак не удастся Оборвать твой полет На крылах вдохновения Надо ввысь прорываться В небесное царство Кто летал, тот поймет Этим дням Суеты и богатства Пусть никак не удастся Оборвать твой полет На крылах вдохновей Настигнет тебя И снова одолеют Дурман цветы Очнись, пробудись Взывай и молись И вступится в Бог За таких, как ты Выход лишь в нем В Боге твоем Все оставляй И выше, выше, выше взлетай Выше, выше, выше взлетай, этим дням обольщения, суеты и богатства, пусть никак не удастся оборвать твой полет. На крылах вдохновения надо ввысь прорываться, В кто небесное царство, кто летал тут